Итак, всем привет. Продолжаем играть в метро «Экзодус», часть четвертая. Поехали. Местные не особо рады нас видеть. После войны у них тут образовался настоящий технофобский культ. Его лидеру удалось заманить меня в ловушку в полузатопленной церкви. Не знаю, что они собирались со мной сделать, но с помощью удерживаемой культистами женщины по имени Катя мне удалось ускользнуть, обойдясь при этом без лишних жертв. Катя рассказала о скрывающемся в порту механике, который мог бы помочь нам починить Аврору и перебраться через мост. Похоже, стоит к нему наведаться». Ну вот сейчас мы нашли этого механика. Я думаю, сейчас пойдем к нам делать этот наш поезд. Долгая загрузка в начале. Поехали! Биз золотые, не пожалейте, что взяли. Рванем, на восток. скрафтить что-нибудь я, я уже по-моему крафтил сейчас глянем ну, да у нас нет ничего ладно пойдем я вот тут твой деревенский хмахрой разных ну, пока не мне не турнули чем фонарик мой, сказала, мне понравился с тех пор они меня не в деревню ни к мосту и не пускают вот ты можешь по канату вниз дунуть берешь карабин цепляешься и поехал Пошариться а а, -а. пошариться найдем. в череп Так, этим не будем попадаться, пойдем сразу к себе туда. Артём, ты меня звал. Там было так хорошо. Но я тебя услышала. Ну как бы я тебя одного. Чего она тут делала только? Ну uh, ладно, посмотрим mm -hmm. что мы там взяли то вот и другой да. О, на 30 патронов все отлично Патрон не потратил Жалко песика Помог бы мне Сейчас тут все на Хорошо, Артем нашел. Еще бы я не нашел. Разлеглась. Что, за место вообще. Видишь, бочки. Кимия какая-то. Складный, или как это, могильник. А майку, может, местные повесили, чтобы подальше Спасибо, держаться. Родной. Ладно, да. так. Ну чё, Артём, хватаем и понесли? Еще чего. Я сама. Сама пойду. Отсижусь пару минуток и двину. Старику уже, наверное, крючу рвет. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось. Папа, это я. У меня батарея в рации сдохла, промочила ее. А так все в норме. Артем, и ребята тут. Честно, беги лучше, помоги Степану отца моего уговорить. Это он про катю с Настей. Тема, правда мне лучше. Все нормально. А чё, Семчик? Как настоящая-то база оккупантов выглядит? Скажу, чтобы мы знали, их Вот так вот, но ну. Нету патронов, где искать их надо. Понятно, не с тем ты дерешься. Come <laughs> on. Артем, выручай. Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. А она врач, да еще знает, где целехенький вагон найти. Представляешь, надо что-то делать. Пойдем что-нибудь сделаем. Я. Сейчас все сделаем. Ну? Мы пойдем назад, наверное. Да куда вы пойдете? Вас там теперь сожрут святоши эти. Ну, ладно, уж. Привет, Артём! Работать. Согласен! Добро пожаловать в экипаж! Спасибо! Я погляну! Артём, поднимись в руку, дело есть! Привет, Артюк! Видишь, как всё срослось? Здрасте. Садись. Артем, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Ходят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь. Степан, ты голову пробовал включать. Ты знаешь, куда мы едем, знаешь, что по дороге будет. И куда степа мы их вовроги втиснем на ящиках с углем спать? Ну-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой шестилетней. Как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. А, отдохнешь на все сто, на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты явилась. Как? Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору! У меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащит, что два пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Крестя не пущу. Мы в четыре руки до утра с ремонтом проводимся. А тебе я вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт, с вами со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься? но Артем, заметим караван бросай все прорваться через мост основное сам знаешь и этот шанс я не упущу спасибо папа так и быть обещаю подумать о внуках держи Артем, это дрезины предохранитель без него не поедет машинка надежная зуб даю мы с ней почти полмира из конца в конец Товару перевезли. Страшное дело. Из стольких передрях меня вытащило. Артемыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай, путь не близкий. Че хочу сказать-то? Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того, того не прогулка будет. И зверя много вылазит, и молнии там, шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты по кумекой сам, когда лучше выдвигаться. Артём, я в тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там не важна, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. С Аней и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. До свидания. Так, ну пойдем. Молодцы, что батю уломали. Ну, Артем, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики, под все инструменты и все остальное. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такой оружейки, как у меня, нигде нет. Как ты ствол какой найдешь, я обратился раз и на полочку. А потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный. Как новенький, в общем. Обвес потом сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю, так что учитесь оружейному делу настоящим образом. Слушай, Артём, тут такое дело. Я для тихоря кое-что сделал, попробую установить. так свободен. Ну, не буду задерживать. Погнали, короче, ладно. Аня, спасибо вам с Артемом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятое здесь место не иночек. Еще и сила этот. Катя, не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артему удачи пожелать. Понял, где мы положили. И вам, Степа, спасибо. Да что вы, не стоит благодарности. Дядя Артем, дядя Артем, вы ведь на задание, да? Давай я потянь. Я попросить хотела. Вон Али. там баки большие. Если встретите там моего мишку, принесите, пожалуйста, а? Его демон украл. Летающий, страшный, а они там живут. Он демонятом своим унес, наверное. А я сильно по нему скучаю. Хотела в гости пойти, но мама не разрешает. Там ведь электрические демоны тоже есть. Правда, правда, они ночью появляются и светятся красивые. Но тоже страшные. Немного. Вот нам предстоит, конечно. Артём, я ведь тебя так и не поблагодарила, как следует за то, что ты меня из того подвала вытащил. Знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась. Потому что знала, что ты придешь и спасешь меня. Спасибо, любимый. Ну, беги. Возвращайся скорее, и от радиации держись подальше. Артём, ты же к терминалу? Может, князя встретишь, у него там НП на мосту в вагоне. Так что ты его расспроси, что да как, чтобы не ломиться с шашкой наголо. Ну, ты понял. Ну и еще. Вон вышка справа, видишь? Видел там людей. Я думаю, бандиты местные. За нами наблюдают. Оттуда еще гитару было слышно. Блатняк корали. Степан еще сходить отобрать хотел. Mm -hmm. Что значит над инструментом не пройдем сначала с левой стороны где неизвестно вопросик Здорово. Действительно! Забашляю реку выпить! Не Некому! Отпустите! Некому! Платить за меня! Прошу, Там... Подожди, дядька. Сейчас разведуем сначала, потом вытащим его. Понял, Семен. Не торгуя. Как остальные домосту знают, любой корыто будет для золота. Но если быстро обернемся, отыграемся. Еще есть прибылька. Давай, Семен. Время. Да, пойдем вытащим безднягу. Спасибо тебе, добрый человек. Я с моста шел. Отец Силанти епитемию наложил. В дом цары рыбы пойти. А меня вот эти схватили. Я вижу ты из этих еретиков, но все равно скажу, тут на острове Схрон. Прибор там. Нам нельзя грех. А тебе пригодится. А, а я тут оклемаюсь чуток. Все надо. Век за тебя царю нашему молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. Ну все, ребят, на этом закончим. Ставьте лайки, смотрите, ждите продолжения. Всем пока.